Первые воздушные шары были изобретены в 1783 году во Франции братьями Монгольфье. Шары наполнялись горячим воздухом. Плотность горячего воздуха меньше, чем холодного, поэтому вес горячего воздуха в воздушном шаре меньше, чем вес вытесненного им холодного воздуха. Однако плотность холодного при температуре 0 градусов по Цельсию и горячего воздуха при температуре 100 градусов по Цельсию различается всего на 27 процентов, поэтому наполненный горячим воздухом шар не может поднять большой груз. Впоследствии предложили наполнять шар водородом, плотность которого в 14 раз меньше плотности воздуха. Такой шар мог поднять груз значительно большей массы. Воздушные шары, которые запускают в атмосферу Земли, называют аэростатами. Одним из видов аэростатов являются стратостаты. Это шары, которые поднимаются на большие высоты в стратосферу. Аэростаты и стратостаты используют для исследования атмосферы.